Жил-был Вася. Однажды Вася нашел супер-классную реферальную ссылку. Разместил ее везде, где только мог. И тут, как понеслось! Клиенты, деньги, успех! Теперь Вася афилиат-менеджер. Он сотрудничает с партнерами, и они взаимовыгодно продвигают свой бизнес. Хочешь быть как Вася? Чтобы начать работу, просто запиши видео-резюме о себе на английском языке. И присылай нам на сайт remoteemploys.com.